Есть люди, которые осмеливаются называть себя послами Бога на этой земле, но при этом оставаться в своих грехах и других людей поощрять, грешить. Эти люди они гоняются за богатством, у них серебролюбие на первом месте стоит, и Мамона это их Бог. Но они не стесняются называть себя послами святого Бога, в то время, когда они сами являются самыми первыми грешниками на этой земле. Потому что они уже считают себя спасенными, но продолжают в своих грехах. Они никогда не признаются, что они грешники, потому что они уже спасены. и в них живет и Иисус Христос, который не грешит, и поэтому они считают себя святыми. Но в них не живет Иисус Христос, потому что кто от Бога, тот не грешит. Рожденный от Бога не грешит, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Да из какого посольства эти люди, которые грешат? Мой милый друг, если ты продолжаешь в своих грехах, что ты посланник от сатаны, потому что кто от дьявола, тот грешит. Апостол Иоанн, он говорил, как отличить Божьего служителя от служителя сатаны. Всякий, делающий грех, он от дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не грешит. Есть люди, которые защищают грех. Они стоят на стороне греха. Они выискивают в Библии оправдание своим грехам. И они всегда будут на стороне греха. Это грешники, это слуги сатаны. Праведник всегда будет на стороне Бога. Он будет за святость. Он будет говорить, что будьте святы, как Бог наш святой, свят. На чьей ты стороне, мой милый друг? Представляешь ли ты сатану и его продукт, который он производит? Это грех. Или ты представляешь Бога и Его святость, без которой никто не увидит Господа. Да благословит вас Господь наш Иисус.